«Здравствуйте, дорогие друзья! Как вам такой диалог? Я никак не могу найти время и сходить к врачу. Понимаю, что надо, давно болит, но что-то как-то ноги не идут. Это у тебя вторичная выгода, тебе на самом деле выгодно болеть». Знакомо? Вот такой диалог вполне может произойти между клиентом и психологом, или даже между друзьями, если кто-то из этих друзей а, увлекается психологией, например. И несложно представить, что в этот момент чувствует клиент или ваш собеседник, когда его обвиняют в какой-то выгоде, а, пресловутой, оставаться вот в этой болезни. Поэтому сегодня мы поговорим со специалистом вот об этой вторичной пресловутой выгоде. И а, расскажем вам, почему эта фраза нежелательна, и... Может быть, даже вообще недопустимо сегодня об этом узнаем. И что там за этим термином на самом деле. Гость студии сегодня экзистенциальный практикующий психолог, психодраматист Мария Вотинцева. Здравствуйте, Здравствуйте Мария. Здравствуйте, Наталья. Прекрасная тема, я считаю. Вот договаривая эмоционально вот эту вот фразу по поводу того, что, да, ну, клиент приходит за психологу за пониманием, за э, помощь в решении, и в этот момент, да, получает, я вот просто себя представляю, когда на роли, во-первых, возмущение, что я чувствую? Я чувствую возмущение, да, сильное возмущение, протест, протест. я чувствую чувствовать прям вину, да, как будто меня вот прям обвиняют в этом, да, И еще какой-то стыд, что, ну, вот я пытаюсь тут кого-то обмануть, что мне на самом деле это выгодно, а я тут пытаюсь кого-то обмануть, что мне, что мне это невыгодно. Вот что, что, что, что это такое? Вот если буквально немножко про пронач... а, Мыльный пузырь, да. Но да. этот мыльный пузырь был описан в, в вполне себе такой научно-психологической литературе. Почему, кто его описал и почему он сейчас уже ну, не актуально? Потому что, ну, а, а, термин вторичная выгода к нам в такую обиходную. Реальность пришел из наркологии, по большому счету, где он там прям прекрасно закрепился, обосновался. Ну, мол, человек пьет там или наркоманится, а, и какие, ну, значит, для чего-то это ему надо. Если мы еще чуть раньше отмотаем, это происходит к нам от Адлера и его системы. Вот. Но в чем подстава, да. То, что является некоторым узким смыслом, рассматриваем конкретно, феноменологически в каждом там, конкретном случае, начинает как-то вот прям да -да -да -да -да на все распространяться, и uh -huh. это становится когнитивным искажением. И это такое когнитивное искажение по типу вера в справедливый мир: ну что есть причины и следствия. Наш мозг, к несчастью, так, или, к счастью, не знаю, даже uh -huh. так <з builds> устроен, что Ему обязательно нужно понимать, что, откуда и куда оно ведет. Ну, то есть, чтобы мир был достаточно предсказуемым. Ну, неопределенность как-то не. Да, очень, неопределенность да, нам... это очень трудновыносимая uh -huh. штука, и особенно для специалиста. И особенно, если вы нарколог uh -huh. а, или какой-то ну там кризисный специалист, какой-то специалист, в общем, который работает постоянно с чем-то достаточно горячим, с чем-то постоянно достаточно непредсказуемым. Алкоголики, наркоманы, а, люди с зависимостями. Ребята вообще непредсказуемые. А, и, там, я не, сильно, не сильна сейчас в наркологии, в каких-то там современных трендах э, по этому поводу ну такая моя здесь гипотеза, что, скорее всего, это именно из этой области произрастает, есть такое выгорание специалиста, потому что ну, то, что называют вторичной выгодой, можно заменить другими словами, более прекрасными, и другой логикой, потому что логика здесь, ну, прям, мягко скажем, кривая, да, Не про обвиняющими, по крайней мере. Понятно, что речь идет о каком-то состоянии, да? ведь, но ну, его же можно как-то корректно назвать, чтобы вот это слово выгода, да, то есть я пришел с какой-то проблемой, и мне говорят, что мне выгодно в этой проблеме Тут оставаться. Тут еще такие это, трудности перевода, да, ну mm -hmm. то есть если по-английски это будет secondary gain, а, и, ну, gain это не совсем выгода, ну, если этимологически, да, mm -hmm. это, ну, некоторая... Я не получаю что-то там первичное, тогда получаю вторичное. Да? Mm -hmm. Я как-то там у себя в соцсетях задавалась вопросом, ну, тоже пришел ко мне человечек, от врача, по-моему, и, ну, что-то из серии тоже доктор сказал, что у вас вторичный выгод болеть, вы тогда, не знаю, может, на работу не ходить, там, тра-та-та-та-та. -та -та -та. Да, и это, вам ну, вообще-то, не совсем профессионализм и а некоторое нарушение этики. Mm -hmm. а, мы можем поисследовать а, темы, в которых человеку все пытаясь слово выгода сейчас в голове заменить, mm -hmm. а, какие причины могут провоцировать его находиться или оставаться в каких-то состояниях, Но ну, это исследования. Да? А тут мы предлагаем какую-то такую структуру, что, мол выгода, ну, причем, ну, логика, да, вторичная выгода, выгода неосознаваемая, я вот сейчас вам ее в нее ткну, значит, так, и вы ее сразу вдруг осознаете, и, не знаю, там, побежите что-то с этим делать, да, и это какая-то такая штука, которая у нас из, там, возможно, советских времен произрастает про, сейчас скажу ребеночку, что он, э, не знаю, дурачок у меня, и как сразу начнет он учиться, да, кто-то угу. начинал от этого учиться, кого-то это мотивировало, и вообще... А кого-то совсем убивало. Да, кого-то совсем убивало, это, ну, мотивация на страхе, мотивация на вине, мотивация на стыжение, это не мотивация, это стимул. Вот, и это не полезно от слова совсем, особенно если к нам приходит, например, он к больной, или человек с каким-то, ну, проводилось исследование на людях с, как это называется, Синдром более ну, неясной теологии. Вот. И нет у них никакой вторичной выгоды. Они полжизни отдали, чтобы от этой боли -то избавиться. Но боль почему-то есть. Uh -huh. а, и говорят, вторичную выгоду, у вас Да нет там никакой вторичной выгоды от этой боли. Да? Возможно, человек просто не может выбраться этих условий. Врачи просто не знают, как это uh -huh. найти и что ответить. В науке много чего пока неясного И первое правило науки, в общем-то, что после не значит следствие. Корреляция нам ничего не говорит uh -huh. о причинно-следственных связях. То есть этот конструкт про вторичную выгоду в том формате, который он как-то в массах существует он давайте погадаем на кофейной гуще примерно uh -huh. да ин, ну чисто интуитивный интуиция ну там в нашей профессии прекрасная штука но она Хороша на уровне феномена который нам клиент предоставляет ну например я часто замечаю что люди которым в детстве плакать запрещали или как-то эмоции свои выражать И если в кабинете какой-то катарсис их настигает они хотят поплакать они часто закрывают лицо или куда-то отворачиваются уходят в подушку смотрят там на ноги себе ну, как-то рассматривают обстановку потому что им в этот момент ну регресс и, и проекция включаются, что сейчас будет придет мама папа не знаю там кто-то кто надо, спрятать надо спрятаться uh -huh. да вот, и это ну, неправильно да здоровая реакция искать я вижу что ты плачешь ты можешь плакать ты имеешь право плакать я не буду тебя осуждать uh -huh. Uh -huh. и а, что там на самом деле какие могут быть причины вот в том что а, принято было раньше называть а, вторичными выгодами о, тут вообще очень сильно все комплексно. Mm -hmm. Так вот, я как-то в своих соцсетях задавалась вопросом, mm -hmm. вообще, есть ли первичная выгода. Я вчера на Google локации есть. А, вот. Но тут тоже не все так просто. Вот. А, чаще всего то, что по вторичной выгодой подразумевается, мы можем назвать сопротивлением, мы можем назвать внутренним конфликтом, mm -hmm. а, мы можем назвать банальным там незнанием, давлением среды внешней и так далее. То есть нам необходимо рассматривать, что нам принесли-то. Да, тогда мы пытаемся, когда называем это речной выгодой, сложить в какую-то коробочку, мол, ты страдаешь, потому что тебе нравится страдать. Да никому не нравится страдать, даже людям с мазохистическим радикалом не нравится страдать, просто они по-другому не умеют. Угу. Научение вот. здесь тоже имеет в виду, да, имеет имеет место быть, вот это неправильное научение, да? Вученную беспомощностью угу. мы можем это назвать. Спасибо Солигману за этот термин. К нему сейчас тоже есть какие-то вопросы. А, я так глубоко ну, при подготовке не вдавалась, но про Вученый беспомощность можно поговорить отдельно, как-нибудь. Вот. Спасибо ему за этот эксперимент с собачечками замечательно. Не спасибо местами за позитивную психологию, потому что тоже, уйдя в массы, она сильно исказилась. А, ну вот, собственно, Солигман экспериментировал с собачками. Угу. Собачка, вольерчик с лабиринтиком, собачка чует еду, но когда она чует еду и стремится к еде, ее шарашит током. Вот так шарашат, шарашат ее током какое-то количество итераций, а, а потом убирают ток, запускают собачку, а она к еде уже не идет. Конечно. Потому что у нее закрепилась связь между тем, что еда равно удар током. Люди посложнее собачки устроены. Представьте, сколько у нас может быть разветвлений mm -hmm. в этом месте, а, что на что какая реакция. Mm -hmm. Да, и тогда нам необходимо разматывать постепенно-постепенно этот клубочек, от чего человек остается в, этом, в этой теме. Да? Потому что когда мы говорим, у тебя вторичный выгод болеть, мы вводим его с шоссе в болото. Mm -hmm. да, или представьте, что вы едете куда-то на машине, вчера был дождь, а вам надо в какую-нибудь деревню, э, или там ну, вообще бездорожье, и вот колея, вы вниз застряли или зима, да, все мы знаем, дворы зимой, которые не чистят, uh -huh. и представьте, что вы застряли, буксуете, колесами ворочаете, мимо проходят какие-нибудь местные жители, или там ваши соседи, говорят, ты чувак, ты застрял. Uh -huh да когда ну, логично вообще-то его в этом месте этого товарища подтолкнуть, помочь uh -huh. как-то и uh -huh. так далее. Да? Или там взять, ну, не, так, говорит, возьми лопату, а что, вторичная выгода здесь застрять на всю ночь в мороз. да ну, Мы тебе не будем помогать, тебе тут выгодно было оставаться. Тебе выгодно застрять в этой колее. Да? Yeah. Mm -hmm. да? Ну как бы условия, мы в России живем, у нас mm -hmm. зимой бывает холодно, бывает много снега. Снег порой не убирают, да и цепочка ну такая большая, длинная, когда эту цепочку пытаются свести каким-то двум-трем параметрам, чтобы сделать их понятными, uh -huh. ну происходит искажение, но там всем нужен понятный мир, поэтому, видимо, это, этот термин так ä, прижился. Ну он еще, понимаете, он легко а оправдывает то или иное поведение человека и в том числе поведение психолога. Вот прекрасная метафора с машиной. И я сейчас подумала о том, что если мы говорим опять-таки о машине, да, которая застряла, вот если в ней есть комплект ремонтного оборудования, там да есть нет. лопата, а там нет есть лопаты. доска. То есть то, что мы, в принципе, перенося на человека, можно назвать некими либо хорошим навыком, либо ресурсом, да, либо уже готовностью. То есть есть что-то в этой машине, что может помочь ей выйти оттуда там, с помощью Человека, который, ну, типа психолог, да, проходил мимо, либо самостоятельно, то есть что-то должно в этой машине есть. Если там этого нет, эта машина так и будет сидеть. Пока не придет человек какой-то, скажет, я вижу, что ты застрял, давай я тебе помогу. Наверное, трактор нужно вызвать вдвоем. Мы, наверное, да, не вот нужно. про трактор сейчас классно. Да. Mm -hmm. Чувствуете, да, тоже пример какие-то начинают сразу появляться. Да. Трактор, потому что, наверное, реальные ситуации, в которых нужен трактор. Uh -huh. а, Бывают ситуации, в которых достаточно лопаты, а, и ну, пока мы ситуацию конкретно не увидим, но когда мы сферическую застрявшую машину в вакууме рассматриваем, мы же не говорим, ну, товарищи, могут тебя тут застрять, наверное, да, остаться на веки вечной. Uh -huh. а, да, это ну, тогда вопрос и проблем выбора. Uh -huh. Никто не хочет... Застревать на дороге, Никто попадать не. в какие-то очень глубокие личные драмы, конфликты и так далее. Но формируется все это не один день, и, соответственно, решить это тоже для того, чтобы это разрешить, нужно время, силы и желание это изменить. И когда когда человек пришел к психологу, или, допустим, даже, вот это же сейчас прям, вот вы правильно сказали, вышло из психологического поля и используется просто так вот этот термин. Люди, которые не имеют никакого отношения к психологии, тоже могут, ну там, почитав какие-то статьи, сказать, ну у тебя раз так и штамп поставить, у тебя вторичная выгода. Ну, да, это такая, кстати, Интересная такая, и есть наша культуральная тенденция, что, в принципе, мы же любим использовать наукоемкие термины в быту, скажем так, да, но мы же говорим проценты, да, про что-то, угу, да, угу. это термины, которые ну, научные, угу. да, это, а, ну, такая немножечко эволюция языка, возможно, про... Раньше говорили все мужики-козлы, а теперь абьюзеры. Uh -huh. а, там, раньше говорили все бабы-стервы, а теперь абьюзерши. Uh -huh. а, или там, ну, как, токсичные. Uh -huh. Токсичные, да, очень популярное слово. Да, ну то есть мы пытаемся заменить бытовую какую-то, в прошлый раз, как мы рассуждали, uh -huh. что термин истеричка в там, психоаналитическом смысле значит вообще не то, что это значит в каком-то быту. Да? Uh -huh. И это вообще очень-очень удобно. Я тогда, когда говорю этот термин, я чувствую там, за собой, Бой, э, массу каких-то людей, которые, значит, этот термин mm -hmm. придумали. И вот у меня тогда есть обоснование, да? Я же не просто так сказала, что ты не оскорбил тебя, что ты там коза, не знаю, да, или mm -hmm. там дурочка. Mm -hmm. Но я, вот вот вот вот так вторично выгода у тебя. Mm -hmm. Но по большому счету, ну, есть в таком контексте, когда это стыжение, обвинение, ну это не оскорбление в том числе. Давайте еще раз повторим а на всякий случай, что имеют в виду специалисты, когда все-таки используют вот этот термин чтобы понять, чем его можно заменить, и чтобы человек не пугался, если мы так все-таки говорим. Тут есть загадки. Я в чужие головы других специалистов ну, да. влезть не могу, а, но я за собой замечаю, насколько этот термин въедается, даже в том числе по ну, тому, как нас учили. Я училась нулевые, начало десятых, и очень плотно десятые, соответственно, во втором половине десятых постепенно эта тема начала отходить про вторичные выгоды. Ну, и там, Мои специализации как-то максимально сузились и стали mm -hmm. более гуманистическими. А, ну, там, вспоминая свои университетские годы, я могу сказать, что просто на каждом шагу выяснить, какая у клиента вторичная выгода. И это, ну, как будто как то скрижаль, короче, прилетела, uh -huh, и uh -huh. она очень некритично воспринялась, что ли, и она очень uh -huh. так ложится на нашу такую культуральную основу в психиатрии и психологии. Мол, найдите причину, покопайтесь в причине, а, и что-нибудь там у человека да поменяется. По сути, когда нам человек какую-то тему приносит, он же симптом приносит. Uh -huh. Симптом какая-то реальная его бобо, бобо да? А, и вот, вот с этим бобо нам надо работать, а не с тем. Ну, ну есть вторичная выгода, да? И чё? Того, что мы ткнем туда, что поменяется, если мы в открытую ранку ткнем? Нам нужны да. какие-то другие инструменты. Да, хороший пример. Именно ткнуть в открытую рану. Дальше что? Что дальше? Ничего. То есть, получается, мы никак в этой, в этой ситуации, кроме как поставить клеймо, клиенту не помогаем. Смотрите, мы можем покрутить тему а, про то, что, что какие параметры тебя побуждают оставаться в этой ситуации. Mm -hmm. да, И тогда можем, опять-таки, выйти на внутренний конфликт. например, а, женщина, которая не очень комфортно с ее мужем, не будем брать прям какие-то трэш примеры, не знаю, это да просто он а, невнимательный, весь не быт не ходит, весь бы. быт она тащит uh -huh. на себе, все детей на себе, то, что сейчас называется ментальный груз, когда на женщине вся организация там, uh -huh. домашних дел и быта, и это вообще культурально обусловленная uh -huh. история, да? А и она там пытается с этим мужем поговорить, как-то объяснить, что тяжело, смотри, сколько я всего делаю и так далее, и так далее. Муж говорит, ну я на работе устал, там, например. Да? А, но она и, там, приходит, например, к подружке просто возьмем не психологу пока uh -huh. возьмем подружку uh -huh. и подружка говорит, тебе просто выгодно uh -huh. с ним оставаться потому что не знаю, он бабки приносит и не знаю там постель хорош а, ну или там еще чего-то uh -huh. подстава же в том что человек когда он в каких-то не очень приятных условиях оказывается он из них пытается ну, что-то хорошее извлечь иначе uh -huh. совсем будет печально если попадать депрессию ложись помирай когда я понимаю что вот вообще все полный брак, да меня это все дико не устраивает и так далее и так далее ну то есть есть какие-то еще причины есть какие-то потребности mm -hmm. ввиду которых а, эта женщина например остается в таких некомфортных отношениях любит она его например до сих пор а, или опять-таки ну какие-то у него свои другие плюсы есть тогда она находится в постоянном этом колебании плюсов и минусов mm -hmm. и это внутренний конфликт это, там или например сопротивление изменениям вроде бы человек приходит вот прям тоже часто очень пример когда человек приходит на сессию и говорит в принципе, мне предлагают классную работу. И там, в принципе, я там могу, ну, как-то, улучшить свои там какие-то условия, так далее, так далее. но так страшно, так страшно, и я, короче, ничего-то сижу и ничего не делаю и прокрастинирую. Угу. Да, мне там предложили написать какую-нибудь офигенную статью. А я вот сижу там и в монитор туплю. Или там иду, чайничек ставлю, не знаю, убрал всю квартиру и так далее. И так далее. Тогда Но мы главное имеем чтобы не, принять, не принять это решение, которое да. Тогда мы смотрим, Подвинуть. а что там в этом решении такое? Что ты получишь, получив этот успех? Или может быть, действительно, ситуация, когда просто нет лопаты, да? Нет инструмента, как mm -hmm. из точки А попасть в точку Б. то что основной вопрос, э, ну, частый вопрос, с которым люди приходят, а что делать-то? Э, да сначала как это делать? Знаем ли мы, как из пункта А попасть в пункт Б. Как знаете, иногда, ну, там, навигатор строит нам маршрут, но навигатор не учел, что там дорогу перекрыли, а тут кирпич во дворе положили. А поэтому это вопрос, что делать, он последний вообще в этом списке, и что, ну, чего делать, обычно само по себе как-то там берет и появляется, когда мы понимаем как и что я хочу что именно я хочу, да, когда две противоборствующие, что такое прокрастинация, бунт обесцененных потребностей перед переоцененными. Угу. Ну Тут же мы либо значимость снижаем тогда, угу. того, не знаю, написания этой статьи, потому что слишком много психической энергии инвестировано, угу. и тогда ну, тяжело к какому-то делу и задаче приступить. А, что, ну, как, не знаю, от статьи вся твоя жизнь не перевернется, даже если ты получишь, там, не знаю, миллион денег, ну... Здесь вот сейчас быть. прозвучало очень важное слово «страх». Еще одна эмоция, которая появляется, когда мы говорим о вот этой самой выгоде. Да? То есть, получается, если брать пример женщину с ментальным грузом, да, который У -у -у -у. тащит на себе весь этот... Дом, по сути дела, если ее спросить, а что там будет, если перекинуть мостик, вот представьте себе, что вы все-таки решили этот вопрос, да, и расстались с мужчиной, который вам не помогает, вот таким образом, да, глобально, что тот тоже там, и там, конечно, будет страх, потому что... А как я Как, без как него? будто, да, все то же самое делаю, но, возможно, уже не будет материала. поддержки. мы со страхом. Угу. Мы находим более базовые есть, вещи Есть уже какая-то ну как бы цель, да, с которой уже можно работать Да, потому что вторичную выгоду нам оставляет Вот прям свой пример расскажу Печальный, естественно, угу. возможно, без таймы, трошов. и трешов Когда мне было, ну наверное, лет 19-20 Я ходила на одну группу терапевтическую В таком э, городском заведении Группа была платная, но достаточно теплая вот. А жила я в тупор с родителями алкоголиками И в чем особый цимизм ситуации э, В квартире не было дверей Вообще нигде. ну то есть В туалете висел занавесочка. И я реально очень страдала от того, что я даже не могу запереть в своей комнате, когда какой-то холивар начинается, что там, не знаю, у мамы какая-нибудь э, абстиненция или делирия. А, и, и, ну, обычно это происходило по ночам, то есть я критически просто не высыпалась в ту пору. Вот. А, и тоже, ну, как говорю еще раз, эта школа про вторичную выгоду, она настолько в мозг видается. вот даже я сейчас говорю, и я пытаюсь какие-то слова подобрать, чтобы заменить, и мне приходится напрягаться, да, потому что будет в каком-то, ну, абстрактном рассматривании. Очень удобно это... звучит фраза, удобно, удобно она как-то Супер, удобно. Угу. Вот, и какие-то мне иногда, ну, там, люди, особенно, там, ведущие накидывают варианты, а вот есть же вот какие-то, там, не знаю, склады, где дешевые двери, возьми да поставь все дверь. Супер. А где, да, где гарантия, что мне эту дверь не снесут в, первую же, в первую же ночь, например, да, или где гарантия, что мне вообще пустят мастеров, чтобы установить эту дверь, я сама mm -hmm. не умею устанавливать дверь, ну, то есть, что дверь, это, ну, какая-то вообще супер верхушка айсберга mm -hmm. в этой истории. Да, там, или денег нет у меня на эту дверь, или еще чего-то. Да? А, а в чем прикол? Да? Например, люди, которые не жили с алкоголиками в активной, короче, достаточно агрессивной а -а, алкогольной фазе, они представления не имеют чуть такое. Mm -hmm. Ну, вот, и Тут первое, чего хочется в этой нет. ситуации Это защитить себя от ну, того контента, который тебе рассказывают да? Поэтому начинается про вторичную выгоду Про какие-то другие штуки Мол, тебе нравится страдать, там не знаю, жить с родителями алкоголиками Защитить себя То есть mm -hmm. вы сейчас говорите о тех людях, которые с вами сидели в группе вот эти вам интересные советы накидывают да, да, То да. есть они пытаются как защитить это... себя от понимания Или проникновения вот в эту ситуацию Да, потому что если мы представим, что другой человек действительно страдает в этой ситуации. А я, например, бессилен ему помочь. То это больно. Это очень больно. Mm -hmm. И это то, чему мы годами учимся в своей профессии выдерживать собственное бессилие. А, то есть получается, что э, человек в группе вам предложил купить дверь. Вы, вы понимаете, что это вообще не очень реальный вопрос, а он говорит, ну и все, я как бы предложил, я могу... Ты хочешь страдать, да? Тебе нравится я страдать могу без двери, значит? потому что да, потому что это вот ее выбор, она хочет продолжать страдать, а мне в это время стало спокойнее. Да. Интересно. Да, именно, чтобы снять некоторую, собственную тревогу. Mm -hmm. На другом это когда люди этого не видели, они не очень этого понимают. Сталкивание с бессилием вообще неприятная вещь, а для специалист той, какая неприятная. Mm -hmm. Угу. То есть получается, когда э, человек использует эту фразу, это некая демонстрация своего бессилия. Не то, что демонстрация бессилия, это попытка найти... Ну, выход. Попытка. Да, Поп... это ну, такая попытка... То, ну, а, все равно, а -а -а это от давайте я хоть чего-то uh -huh. предложу и так далее, да? Хотя иногда, честно, сказать, да блин, я не знаю, что с тобой. Не знаю, почему у тебя болит, там, не неясная теология, боль, uh -huh. а, или почему. Давай мы как-то под... еще с чем-то поработаем, по или ищем, с этим поработаем да, вот по-другому вокруг. Что-то может быть еще. Да, потому что не помогает эта история, когда это действительно про это. Ну да, вот э, в какой-то статье я писала, что когда... Не, простите, не писала, а читала, что э, используют психологи этот, эту фразу тогда, когда заходит в тупик. Ну то есть мы и так пробовали, и сяк пробовали, а ничего не происходит, и человек продолжает оставаться вот в этом состоянии. А мне все-таки ближе вот это понимание того, что... Меня, я как поняла, что все-таки для того, чтобы были какие-то, начались какие-то изменения, мало понимания, да, нужен еще ресурс. Вот человек не находится Конечно. в данный момент да в Да не только ресурс. ресурс. Как а... минимум. Много чего нужно. Давайте так представим, да, помните, в, это, ну, там, в моем детстве, в вашей mm -hmm. юности, наверное, да, был фильм «Пришельцы», где там Жанра Рено и еще второй а, товарищ, да, да, да, да попадают mm -hmm. в наши дни, да, мы из Средневековья. Mm -hmm. И для них там Тьма, свет, да, как там с uh -huh. выключателем uh -huh. Они вообще не знают, что это такое, что uh -huh. происходит и так далее Что фотоаппарат может украсть их душу Да, и вроде бы они попадают в более комфортные условия Но им в них дискомфортно, потому что эти условия вообще очень непривычные Наши там 99% эволюции пришлись на нижний палеолит как вида Где условия были вообще непонятные непредсказуемые, их необходимо было изучать и какие-то простые причины-следствия, угу. да, и вторичная выгода звучит так, знаете, бабушки как говорят, вот сегодня солнышко в тучки заходит, завтра дождь будет. Да? Mm -hmm. Будет он завтра или нет, mm -hmm. Пес его знает вообще. Да? Но вот примет устоял, да, вот эти какие-то э, mm -hmm. приметы, поговорки, что человек выбирает чаще всего в привычных условиях оставаться. Mm -hmm. Потому что они, блин, привычные. И, они, и в них все равно есть какая-то доля безопасности, наверное. Да? Они, они более предсказуемые, и понятны. Вся психика затачивается. Наша адаптивность mm -hmm. ну, есть, э, не говорил, что выживает сильнейший. Нарвин говорил, что выживает наиболее приспособленный я к этой среде уже приспособился. Угу. Тут, конечно, плохо, но понятно. И это понятно более весомый аргумент, чем вот это абстрактное хорошо. А как там хорошо? Угу. А вдруг мне там будет плохо? А mm. тут я потеряю свою хорошо. Нет, там даже мысли, это не вдруг там угу. мне плохо будет. Человек же реально думает: мне там да, будет хорошо, хорошо, но как туда попасть? А, как там, что нету заточенности? Например, когда мы делаем резкий левел а, что такое левел up? Не знаю, резкий какой-то скачок происходит mm -hmm. в карьере, в жизни, mm -hmm. и особенно, если, ah, level up. Да, если, mm -hmm. например, этот травматик. А, не знаю, жил-был травматик и работал на какой-нибудь там стабильной средней работе. И вдруг происходит у него в жизни какой-то резкий карьерный скачок, и он, не знаю, становится там каким-нибудь начальником крупным. Он себя будет чувствовать самозванцем, там плохо будет mm -hmm. в этот момент, потому что это совершенно непривычные условия, под них никакой прошивки нет. Mm -hmm. Да, и первую задачу мы постепенно, постепенно, постепенно формируем эту прошивку по вообще-вообще мелочам. А, ну, там тоже на своих тупых примерах, как обычно. А, в какой-то момент я устала зарабатывать больше, чем я зарабатывала, а, а я продолжала, не знаю, покупать там продукты по акции в пятерочке. И мне понадобилось еще несколько лет, чтобы понять, что, блин, я, оказывается, могу себе позволить тартин лососем в обед. И от этого мой бюджет вообще сильно не пострадает, потому что ну, память угу. меня откидывала в травматические события, там, в районе 20, когда у меня денег, не знаю, был там, курицу есть всю угу. неделю, или там банку тушенки всю неделю. А, и мозг это помнит. Наш мозг эволюционно, опять-таки, заточен, потому что плохое запоминает лучше, чем хорошее. Вот еще там а, а, такие аргументы были за а, вот эту самую пресловутую выгоду, а, те, термин бонус и реальный обман. Ну то есть когда а это действительно... уже привет Эрику Бёрну да. моему да. любимому, а, да, я собираю коричневые, как там это было билеты, а, угу. мол, я тогда могу сочувствие получать от окружающих и там не знаю под, да. поддержку да. и так далее. Да. Ну серьезно. Угу. Ну, ну, я вот прям я, я выбираю оставаться не знаю не с находилась. партнером обьюзером, чтобы мне подружки сочувствовали. Uh -huh. uh, я выбираю оставаться на нелюбимой работе не знаю, чтобы мне друзья сочувствовали, как Я заболеваю, мне... чтобы ко мне лишний раз пришли и меня по головке погладили. Ну, ой, бренд, это про болезни это прям вот mm -hmm. вообще прям прекрасно. Так же, как это про причины психосоматики, не знаю, вы что-то не договорили, у вас горлышко ой, заболеет. Ну, ну это mm -hmm. опять-таки попытка сделать мир понятным и упростить все сильно. Упростить. Да, есть такая книжка, которую, мне кажется, сжигать пора. Курти Первайн как же она называлась, ну, в общем, давай, этот товарищ сделал A огромную таблицу на все болезни, значит, mm. с их психосоматическими причинами. Прямая так. Вот да, прям. прямая. Где, где исследование, где выборка, ну, то есть это чисто интуитивная какая-то конструкция. Mm -hmm. При том, что это не имеет никакого отношения к психосоматике на самом деле, вот эта вот, вот, эта вот вся табличка. Психосоматика значительно сложнее Конечно. и... Сейчас более интересная литература выходит по этому поводу. Uh -huh. вот, не, не к этой теме готовилась, поэтому сейчас не вспомню автора, но прекрасно не, недавно книга попадалась, про, там, и они выделяют 14 различных там, психосоматических uh -huh. видов. И, то есть, в большинстве случаев это реальная органика, и uh -huh. на ней уже психосоматика uh -huh. образуется. Если вы долго ходите с болями, каким-то, какими-то, естественно, это психику меняет. Или какие-то определенные препараты мы применяем, да, и это психику меняет. А еще если психика инертна, а мы не успеваем к этим изменениям, да, -да, -да что там, прости, господи, не знаю, килограмм там, лишний набрал, морщинка новая появилась, мы уже, господи, все, mm -hmm, я, я mm -hmm. умру скоро, я старею, и так далее, mm -hmm. и так далее. Это про то, что нас ну, не учили принимать изменения в этой mm -hmm. жизни. Большинство концепций, где такая терминология используется, они родом из 50 шестидесятых. 60 -х. Ну и условно. 80 лет уже? Да, ну то есть это сколько, сколько лет этой концепции mm -hmm. уже, да, и наука, и психология, и медицина за это время так, неплохо так ушли вперед. Особенно хочется обратить внимание про то, что у нас достаточно большое количество, к сожалению, онкобольных, и вот это тот кейс, о котором я вам рассказывала перед нашей встречи. Да, ужасно, что, ужасно. Что вот прям вот такую прямую У вас проводят. рак, потому что... Как там было? Да потому, что у вас, да, потому что у вас рак именно этого, потому что вот вы то-то сделали в своей социальной жизни, а у вас рак вот этого, потому что вы вот это вот сделали. Ну, кошмар, И конечно. Давайте людям... человек, который страдает, еще да. вину навесим да. за его собственную болезнь. Угу. Тоже подстава, да? Рак известен угу. у нас со времен Гиппократа. То есть он угу. его еще вообще первым описал. Откуда он берется... Никто не знает до сих да пор. никто не знает, какая группа причин. Ну, вторая такая подстава, да, что в большинстве случаев событий, феномен, а, симптом, они имеют разные ну, как это, вы видели вы этот мем или нет, да, как клиент представляет себе проблему, и там такая узкая узкоколейка, да, угу. и как психолог видит проблему клиента, и там вот эти вот да, кучи да, пересекающихся да, да. Же, станция Да, такая. узловая станция. Даже ни одна причина влияет на наше угу. состояние, нахождение в каких-то условиях и так далее, и так далее. Много систем, которые взаимосвязаны друг с другом, и никогда мы не можем откидывать среду, а, никогда мы не можем откидывать условия, в которых человек находится, текущее состояние, текущее положение. То есть мы смотрим на ресурсы, на наличие поддержки, угу. на наличие что в среде у него происходит, что внутри него происходит, на... что с идентичностью в этом месте. Потому что ну, травма тоже формирует во многом нашу идентичность. Да. Ну и самое главное понятие, выгода не объясняет причину сопротивления ну, и, соответственно, никак. не ведет никаким изменениям. То есть ну, такой тупиковый путь, путь развития отношений. В да, увезти шоссе в болото. Угу. Ну, и мы с вами сказали о том, что человек не просто не хочет выбраться из ситуации, а когда мы говорим слово «выгода», то тут все таки такое вот есть, с желанием как-то связано, да, типа «не хочу». Тут, мне кажется, что такие лексические преломления происходят, потому что в русском языке слово «выгода»… Оно с очень интересным смысловым подтекстом, у него семантика такая непростая. семантика слова такая «выгода», как будто ты такой… Да, да, да. Вот да. сразу чувствую, это uh -huh. выгода у тебя. Uh -huh. Ты uh -huh. такой там мелочный, складываешь эти поглаживания себе в кошелёчек, и там, не знаю, uh -huh. их периодически рассматриваешь, а в реальной жизни выбираешь, не знаю, есть гречку без ничего. А, uh -huh. Ну, нет же. А человек реально не знает и не умеет, как выбраться из этой ситуации. Собственно говоря, зачем он приходит к специалисту. Да, и тут И там предлагать. может быть и дефицит умений, да, и дефицит, дефицит навыков. И вообще много... Как, дефицит чего? Ну, нет нейронных связей для того, чтобы... Вот, про нейронные связи это вы сейчас прекрасно вспомнили, mm. потому что как раз-таки, да, под это действие нейронная цепочка в голове уже сложилась. Да. Чем старше мы становимся, тем свои привычки, паттерны нейронной цепи сложнее менять. Я вот сейчас переехала из кабинета в кабинет, и, ну, в общем, стеллаж, на котором у меня раньше стоял кулер, там чайник, чашки... Я увезла домой и привезла из дома другой стеллаж. Ну, как бы он uh -huh. больше под интерьер подходил. И клиенты первую неделю, ну, первую неделю я принимала на новом месте. И мало того, ну, я тут уплю до сих пор, да, и клиенты. А, а, ну, где чашки? Обычные идут. Да, что происходит? И так далее. Кто-то с клиентов тоже сказал, Замечательно, я построю себе новые нейронные цепи сегодня, mm -hmm. в попытке налить себе чашку воды. Mm -hmm. а, такой вот легкий тренажер. Mm -hmm. И ну, такие вот смелочи, что если я где-то там подзастряла, и у меня типа вторичная выгода, что первое, что мы начинаем, это ходим на работу другим маршрутом, я не знаю, там, идем до магазина другим маршрутом, с каких-то очень простых вещей, которые позволяют нам чуть-чуть нейропластичность повысить. Вот у меня вот есть хорошая цитата. «Никто не будет попадать в субъективно неприемлемые условия микросреды ради сочувствия или общественного внимания. Но если человек в такие условия уже попал и не может выйти, он пытается создать хоть какую-то причину нахождения в этих условиях». Это бинго, вот да, бинго. То, что про женщину с, с да. мужем, абьюзия. Если я выбираю оставаться угу. в невыносимости, ну, все, как бы здравствуй, депрессия, угу. да? Угу. Хотя это тоже ну такой выбор, что я выбираю оставаться в этой невыносимости, Почему-то. Угу. Да, тогда, ну, мы ищем причину следствия конкретных. Почему? Да, если это страдать ради выгоды, это махинация называется. Да, ну, то вот есть, мы... она осознанная, угу. да. Угу. А тут, как бы говорится. Манипуляция, же, в большом смысле. Да, счете. это манипуляция. Я угу. приду на работу, ну, все мы в детстве делали, наверное, угу. грели все градусник там на батареях, угу. да, чтобы в школу не идти. Ну, это прям обман. А, обман это обман, да обман, это обман угу. манипуляция, махинация, причем вторичная выгода тогда. Угу. А, тут все, все прямо и понятно. У меня тут, есть наверное, цель, я ее выполняю таким вот способом. Тут, наверное, маркером будет свое собственное ощущение, да, если вот ты чувствуешь, или там разговор с кем-то тебе сказали, вот если вот эти чувства приходят, как возмущение, вина, остыд, то, наверное, как раз туда, это не, уж точно не про обман, и потом мы все всегда про себя знаем. Врем мы в этой, в этом, в этой части или врём сколько ну, там там процентов и такая устины? сложность что не, сама не всегда обман, неосознанный он и неосознанный да, а, и неосознанное осознанное переходит постепенно они а от того что в него туда э, как-то ткнули особенно ножом mm -hmm. да я вот, вот скажу я сейчас другому что неосознанная выгода у него чего-нибудь там болеть Ага, вот 33 раза. Он такой да. сразу... И чё, вот какая фантазия, что он резко взял и перестал болеть. Да ну прям, да? Сознание... Снаружи не происходит никогда Да, Но снаружи даже... осознание никогда не происходит, и психика uh -huh. так прекрасно устроена, чтобы сопротивляться каким-то там очень прямым uh -huh. и прямолинейным воздействием на нее извне. Uh -huh. Uh -huh. Согласна, абсолютно. Что же делать все-таки, если клиент, вот конкретно, я клиент, я пришла на сессию, и вдруг я от своего психолога или псих, ну, специалиста слышу вот эту фразу. Mm. А я посмотрела нашу передачу и теперь знаю, что не надо это слово, не должно звучать в сессии. Что мне делать? Как, как мне сказать о своих чувствах? Mm -hmm. вот. Сейчас же это новый такой тренд набирает обороты. Если ваш психолог сказал что-то не то, бегите от него к чертовой бабушке. Ну, контрзависимость ничем не лучше. Созависимости. Да, очень важно всегда в кабинете психологу возвращать то, что с вами происходит. Uh -huh. Психолог тоже человек, он тоже может заблуждаться, он тоже может, даже я сейчас говорю, uh -huh. я говорю когда, про этот термин, мне прям приходится напрягаться, потому что я при подготовке осознала, насколько это въедается в подкорку, uh -huh. когда, не знаю, сколько это лет учебы, тебе про это говорят. Лет мы с ним уже живем. Да, с этим термином мы сколько лет живем, это какое-то, как солнце стоит на востоке, садится на западе, uh -huh. это какая-то неприлагаемая истина, и вот когда в башке возникает неприлагаемая истина, вот ее все время надо подвергать сомнению. Uh -huh. То есть, получается, условно говоря, нужно отреагировать так, как вот я отреагировала в самом начале. Когда вы мне это говорите, мне я, я да. чувствую прям чувствую сопротивление, я, ну, даже чувствую да, возмущение, я чувствую, что вы меня обвиняете, я, мне, мне стыдно. Всякое бывает, мы не знаем, ну, сейчас мы абстрактно специалистов вакуумно uh -huh. рассматриваем, uh -huh. дальше уже рассмотрим поведение uh -huh. специалиста, да, uh -huh. а он как реагирует, реагирует ли он на мои чувства, или он там, продолжает защищать свою теорию, гипотезу и концепцию. Ну Исну... да, в этой ситуации нам больше не специалист важен, а то, что человек может сказать в этой ситуации, клиент, клиентская позиция в этой, в этой ситуации да. важна. Я как специалист в этом месте исхожу из там, теории потребностей. Uh -huh. То есть, если человек ну, какое-то количество сессий приносит мне какую-то ситуацию, которая не разрешается, но он продолжает там, пытаться в ней ковыряться, значит, проблем не там, сто mm -hmm. 100%. Да? И тогда я спрашиваю, как, как, какую потреб, ну, какие другие потребности удовлетворяются в там, где не удовлетворяются вот эти важные для тебя? Вот, и ну, например, вот чтобы было понятно всем, да, например, ситуация с мужем вот, в семье, в которой женщина на себе ментальный груз вытащит, для нее она в этой не закрывающей потребности безопасности... Ситуация закрывает потребность, допустим, в материальном каком-то да, uh -huh. обеспечении. И тогда ну, мы имеем конфликт потребностей. Uh -huh. Тогда все значительно проще, причем вторичная выгода. У нас есть конфликт потребностей. Со всеми бывало, что я, Господи, я вчера зашла в магазин, и мне очень понравилось две сумки. Uh -huh. Знаете, сколько я около них стояла? Минут сорок. Да, ну, это есть ну, эту сказочку про бурюданного осла, все помним, да, что мы тогда, ну, как то как ты делаешь этот выбор, да, один из вариантов, да, более экзоциально фенологический что про чего, между чем и чем я выбираю, важно осознать. Ну, да, какие, какая структура выборов, которые я здесь делаю, какие решения принимаю так далее. Да? А еще, кстати, очень часто там идет за вторичной выгоды. Возьми на себя а ответственность. ответственность, за что. И тут мне вспоминается байк прекрасный про одну мою подругу-психоаналитика. А, в общем поехала на какую-то технологическую конференцию, проходила на вузе и местных студентов ну, в общем, запрягли mm -hmm. волонтерить это мероприятие. Mm -hmm. Она немножечко опаздывала а, и значит на входе этот студент, ну, видимо он не хотел там присутствовать, в общем стоять весь день дверь караули, скучная работа. М -м -м, сопротивление, чудесно, да? Чему? Дики ему, двери, да, да, да, да. <свят> а, психологической конференции, сопротивление, сопротивление этому там, пасмурному дню. Этому не... миру, Этой этому жизни, миру, это, это сопротивление. <свят> это, да? а, ну, как бы, точка приложения. Также <свят> там с этими выгодами, потребностями, у нас есть какая-то точка приложения. Ничего в вакууме, в воздухе не висит. А, оно все имеет какие-то свои корни, ветви, сучья, <свят> основания, листья и так далее. <свят> <свят> Хорошо. По-моему, мы уже достаточно времени посвятили да, этой замечательной фразе. И я хотела бы за завершить наш разговор фразой Павла Зигмонтовича. Нашла я фразу. Да, Зигмонтович, да. хорошо про это сказал. Если человек находится в трудной ситуации, никогда не говорите ему о вторичных выгодах. Ищите, что на самом деле держит его в этой ситуации, и помогите этот фактор устранить. Только так вы можете действительно помочь человеку. Поэтому мы в роли клиента должны понимать, какая фраза, понимать и принимать свои чувства в ответ на какие-то фразы психолога и не бояться их оговаривать, их высказывать, их принимать, их проявлять в себе. А нам, как психологам, желательно, как вы сказали, от этой очень сильно въевшейся фразы стараться избавляться, хотя, как Мария говорит, это очень даже непросто сделать. Не, не просто. Смотреть другие концепции, смотреть как критику. Я, кстати, при подготовке, вот статья Загмантовича, такая достаточно флагманская в критике тем вторичной выгоды, если мы набираем там первую страницу Google Яндекса, нам вообще-то вылезает всего три, а по-честному две критические статьи. Uh -huh. По то, что вторичная выгода Это излишнее понятие, которое uh -huh. ну, путает карты вот. и, А дальше начинается а всех ваших наоборот. вторичных выгод Чтобы uh -huh. болеть и так далее и так далее uh -huh. Ну как бы карты Таро тоже очень интересно а, Снимает тревогу Прекрасный инструмент Если uh -huh. этот инструмент снимает вам тревогу Эта фраза вообще Прекрасно юзайте на здоровье uh -huh. Используйте как хотите Если поднимает тревогу как прекрасно Людмила Петрановская говорила в свое время, если вы какую-то берете книгу, даже самого замечательного, самого именитого, самого обвешенного исследованиями и чем только можно регалиями автора, а вам с нее плохо, вас корежат, вам прям mm -hmm. закрывайте ее убирайте. Mm -hmm. Да, ну, вот если вы читаете даже самую простую книгу, самую какую-то там, не знаю, популярную-популярную, вам с нее хорошо? Вам Сказка. с нее становится легче, ресурснее и так далее. На но, но че? чем все делать хуже? Сказка про Колобка, которая может открыть тебе целую вселенную, да? Вообще, mm -hmm. да. Сказка про Колобка, тащит. Прекрасно. Хорошо. На этом мы заканчиваем наш разговор по вторичную выгоду. Будьте к себе внимательны, бережны. Оставайтесь с нами. С вами была программа «Фокус на человека». В студии работала Наталья Ижова. До свидания.